Отключитесь и предоставьте нам возможность думать за вас, думать за вас. Ду -ду -ду -ду. Ну вот вы снова с нами. Вы поели бургера с тортиком. Залейте все это Кока-Колой. Что, что, вам плохо? У нас есть таблетка. У, У нас есть таблетка на все случаи жизни. Ешьте нашу еду и лечитесь. Ешьте и лечитесь.